Здравствуйте, с вами Матвей Фонтон и компания Лантерм. Я сейчас буду ехать на объект, нас вызвал заказчик. У него прорвала водопроводную трубу диаметром 125. Нам там предстоит сделать врезку, отрезать часть трубы и использовать эту трубу мы будем как футляры, протянем в нее полиэтиленовую трубу 75 диаметра. Сделаем врезку без сварки. Эта врезка будет торговой марки ГЕБА. Соответственно мы еще там сделаем, Поставим узел учета То есть это счетчик 50 диаметра Производительностью 10 кубов Как мы это будем делать Смотрите за нашим видео Соответственно не забывайте подписываться На наш канал на YouTube, Который называется Лантерм тепловые решения Кому нравится ставьте лайки До скорых встреч